Об исправлениях. Паноязычное называют это реставрированным почерком. То есть подправленный, отшлифованный еще. А исправления сами по себе они делятся на два класса. То есть это продуктивные исправления, которые улучшают читабельность, улучшают чистоту почерка. Когда, в принципе, допустим, человек писал что-то, потом ну, понимает, что по смыслу это слово не совсем, допустим, подходит. И вот он писал: ой, ошибку сделал, да, как-то аккуратненько это все исправил, зачеркнул, и, в принципе, оставил продуктивную картину. И могут быть непродуктивными. То есть это исправления, которые смазывают, которые морают, почерк, и не делают его лучше а наоборот, ухудшают картину. То есть более неясным делают эти исправления, более нечитабельным получается почерк. То есть что происходит? Человек с первой попытки не воспроизвел, как он считает, то верное слово, букву или какую-то ее часть. Или, например, не закончил букву, оставил ее брошенной деформированные штрихи, какие-то незаконченные или плохо читабельные, и пытается исправить эту картину. То есть сами по себе что такое исправление? Они являются результатом желания, в котором тот человек, который пишет, пытается оставить ясность, читабельность. И они рождены сомнением того человека, который пишет что остальные люди не поймут того, что он написал. Исправления они могут быть по причине избытка живости мышления, какой-то нетерпеливости. Вот Часто, кстати, в, одно... в неоднородных почерках можно увидеть. По причине этой живости потом уже разум пытается исправить то, что уже таким поспешным образом вылилось на бумагу. Если мы с вами видим исправление, в непродук... непродуктивное исправление в медленном почерке, в однородном почерке, в подробном почерке, когда каждая деталька буквы выписана, где у человека, во-первых, есть время подумать, пока он пишет. То есть процесс и так замедленный. Во-вторых, он делает это тщательно, уделяя внимание деталям то в этом случае мы можем с вами говорить и о противоречивых его чувствах. Это может быть подавляемое чувство вины, это может быть выражением какой-то патологии, может давать себя в нервных обсессиях, вот это поведение навязчивости, депрессиях, по фазе это речевое расстройство, в общем пролечии или прогрессивном, психопатии – в совокупности, я подчеркиваю, с другими признаками. То есть не просто так мы увидели исправление. О, все, депрессия, все, афазия. Нет, подкрепленное другими признаками. Это обязательно, прям с восклицательным знаком. Вот, посмотреть. это пример продуктивных исправлений. То есть вот писал, писал, писал человек, да? Вот здесь вот ну, не то, <смех> не туда мысль пошла. Зачеркнула аккуратненько, пошел писать дальше. Вот здесь, да, тоже девушка пишет, пишет. Раз, зачеркнула, да, мягкий знак лишний, не по русскому языку. Сохраняет читабельность. Видно, что здесь продуктивно. То есть в чистом, в ясном почерке, когда они продуктивны, эти исправления могут быть... А по значениям такого желания чистоты, могут быть частью перфекционизма, тоже, в совокупности с другими признаками. Здесь однородность, правило параллельность, читабельность сохраняться. форма на первом месте да, при Это могут быть скрупулезные тенденции делать лучше, и яснее вещи, да, сохранять. Какую-то презентацию работы. Это может быть потребность реализовывать работу согласно нормам, правилам, конвенционализму, такая педантичность души. Это могут быть сомнения, беспокойство или какое-то чрезмерное чувство долга человека. И посмотрите даже на контрасте. Видите, что здесь? Какие здесь непродуктивные исправления. Они не способствуют читабельности. Да? Но был один. Видите, он вроде бы пытается улучшить картину, а получается хуже. Хватит. Посмотрите на букву Т. Сколько, да, он ее в результате наоборот только зачернил. И Сверху на голландском он пишет. Он идет на русском языке Родители вывезли его в голландию 20 лет назад да, и потом ну, все-таки русский язык у него остался но у него русский язык даже хуже посмотрите на развитый спуск даже хуже чем голландский идет русский менее развит хотя в принципе он сам по себе да, здесь Тяжелая, конечно, психологическая картина. Здесь еще куча других признаков психологического неблагополучия. И исправление, конечно же, здесь низкого уровня. Которое не только не способствует, а наоборот портит читабельность, ухудшает ее. То есть они беспорядочные, они могут быть запутанными, они могут быть неорганизованными. То есть мы здесь уже говорим о неуверенности, о беспокойстве, о нехватке вот этой тщательности. Может быть, лицемерием как в мыслях, так и в чувствах. Нет чувства безопасности в самом себе. Может также такие, могут также такие управления обозначать и усталость, и как психическое, да, так и физическое. Норма, как я говорила, да, это 2-3 исправления на формат А4. Все, что больше, это крайняя степень на формат А4. Соответственно, если у вас 5-6 написанных человеком строчек, не все пишут целый лист, я вам от открою секрет. Некоторые хотят вообще написать одну строчку, Дай бог ее и уже получить свой результат. Но тем не менее, да, вот если у вас там те же самые 5-6 строчек и уже, допустим, 4 более исправления, да, то здесь уже так повнимательнее. То есть избыток вообще исправлений может показывать и нетерпеливый характер. Человек может ощущать себя брошенным в пропасть, может быть нервным, чрезмерно оживленным. Перевозбуждение, раздражение, ярость, гнев, может быть, ну, либо признак переутомления. Пере... Запнулась именно на этом слове. Тревоги, какая-то психическая неуравновешенность, психологического неблагополучия, конечно же, один из признаков. Это мы с вами на втором курсе будем более тщательно более подробно проходить. То есть есть какие-то вещи, какие-то вопросы, которые мешают человеку иметь достаточное спокойствие, да, чтобы вот воспроизводить штрихи эти букв с первой попытки. То есть два-три исправления в принципе. Ну, это, это не патология. Окей? Если окей, тогда плюсики. Интересно вообще. Почерк сам по себе. Кстати, однородный, неоднородный. Напишите в чат. Угу, угу. Неоднородный. Очень. Неоднородный. Конечно. А, все окей. Конечно, неоднородный. Неоднородный, да. С плюсом, с минусом. Посмотрите, да, что здесь происходит. Вот они, кстати, строки вниз. Здесь очень сильно вниз. Мы Еще будем направление строчек проходить. Очень сильно. Тоже туда же, к психологическому неблагополучию в данном случае. На сколько лет? Вот, э, с минусом. Конечно, с минусом. Посмотрите, тотальная прямо неоднородность. Сколько лет вы бы дали автору этого почерка? Так, сейчас пытаюсь вспомнить настоящий его возраст. Та да да да да Вот сколько бы лет вы дали автору этого почерка? Допустим, вот вы его видите. Психологический возраст, насколько он тянет? Шесть. Неоформленность, да, такая почерка. Такое ощущение, будто бы неумелая рука писала. На голландском, может быть, можно 7 лет дать, да, здесь чуть-чуть постарше, но, тем не менее, не совсем не так кардинально отличается. 10. неразвитость, да, почерка. Вот та неоднородность, помните, я вам говорила: да, когда мы говорим о незрело незрелости состояния, Которая уже ведет ко всем этим психологическим вещам. 30 с чем-то молодому человеку на момент письма, сейчас дословно не вспомню, сколько ему было на тот момент. Видите, вот она идет. Неоднородность по причине вот этой вот незрелости. Насколько он незрелый. Да, 6-10 лет а даете. Тут вот как раз вот. Будем когда с вами форму проходить, тоже покажу вам подробнее. Да? То есть такое ощущение, будто бы человек только-только учится навыку письма. Особенно в русском варианте. Голландский еще чуть-чуть повыше у него. Либо на 7, либо на 11 протянет. Да, Учит буквы, да, как их правильно. Здесь дело не в том, что он... Мы привык говорить на голландском языке. Дело здесь уже не в навыке, а именно вот в уровне развития, мышления. Дойдем еще до этого с вами на следующих занятиях.